Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат меркурий 130 f и программирование заголовка чека. Для программирования заголовка чека на кассовом аппарате меркурий 130 f необходимо подключить к нему клавиатуру, либо распечатать таблицу кодов-символов, при помощи которой будет осуществляться программирование. Для входа в режим редактирования заголовка чека» необходимо нажимать клавишу «Режим» пока на экране не появится надпись «Программирование». Нажать «ИТ», ввести пароль администратора 22, нажать «ИТ» и клавиши «плюс» или «минус» выбрать заголовок чека. Нажать клавишу «ИТ». Заголовок чека состоит из шести строк, каждую из которых мы можем редактировать. Выбираем клавиши «плюс» или «минус» необходимую нам строку, нажимаем клавишу «ИТ». Клавишей «плюс» или «минус» мы можем перемещать курсор.